Вы решили серьезно подойти к организации пиар-процессов, постоянно информируя целевую аудиторию о вашей компании, продуктах или услугах? Тогда у нас для вас есть простое и привлекательное предложение. Сервис «Безлимитный пиар». «Безлимитный пиар» предлагает размещение неограниченного количества новостей вашей компании на ведущих бизнес-сайтах Украины. Перечень и описания сайтов, где будут размещаться новости, вы видите сейчас на экране. Все сайты имеют высокий рейтинг и хорошо индексируются поисковыми системами. Ваши пресс-релизы размещаются в тематических разделах сайтов, соответствующих тематике новостей. Например, новость о депозитах для физических лиц будет размещена на сайте prostobank.ua на странице «Депозиты» в рубрике «Новости компании». Также все новости, независимо от тематики, отображаются на главной странице сайта. Объем текста вашего релиза не ограничен. Для усиления эмоционального воздействия вы можете разместить в пресс-релизе короткий видеосюжет до 1 минуты, а также до 3 иллюстраций. Также возможно размещение в тексте активных ссылок на ваш сайт. К каждому релизу подтягивается справка с короткой информацией о вашей компании. Необходимо отметить, что количество новостей в рамках сервиса не ограничено. И после окончания рекламной кампании все ваши материалы останутся в базе новостей компании. Подключившись к сервису «Безлимитный пиар», вы можете эффективно мониторить выходы ваших релизов в режиме онлайн в личном кабинете. Здесь вы можете просмотреть все ваши пресс-релизы помесячно и в разрезе наших сайтов. Более подробно о сервисе и стоимости подключения вы можете прочитать на сайте простобанк.ком в разделе услуги пр «Пиар-услуги», «Сервис Безлимитный пиар». Если вас заинтересовал данный сервис, напишите или позвоните нам и задайте все интересующие вас вопросы. Будем рады на них ответить.